Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт. Анализ рынка на сегодня четырнадцатое декабря две тысячи двадцать второго года. Рынок по-прежнему находится в зоне страха, индикатор страха и жадности показывает отметку 30. За последние сутки было ликвидировано 7800 трейдеров на общую сумму 18 миллионов долларов США и потери несут преимущественно шортовые позиции. Давайте традиционно посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас сейчас доминируют лонговые позиции, доминация составляет 51,65%. Индекс сезона вернулся к биткоин сезону, показывает отметку 29. Давайте сразу же посмотрим на график Доминации. Мы с вами говорили уже неоднократно в предыдущих обзорах о том, что если будет небольшой рост или даже более серьезное движение по рынку биткоина, имеется в виду, когда начнет возвращаться рынок к бычьей динамике, доминация будет, скорее всего, прирастать. И мы сейчас с вами видим, что такой отскок происходит. Я не могу назвать сейчас полноценным рост доминацию, так же, как и полноценным ростом. В принципе, криптовалютного рынка это скорее локальный отскок. Но мы в любом случае, мы одновременно наблюдаем с вами как рост доминации, так и рост главной криптовалюты. К этому мы перейдем чуть позднее. Сейчас, если мы с вами посмотрим на график, то потенциал роста может сохраняться. Мы находимся в бычьей зоне. Пока все еще формируемся волной моментума по индикатору марки Cypher и находимся в зеленом денежном потоке также по этому индикатору. Мы видим с вами полноценную свечку Хейко пробиваемся через локальное FIBA 768 и у нас есть потенциал роста до... 382 где-то в район 42 с половиной процентов при этом обратите внимание что индекс доллара сша у нас продолжает снижаться мы вернулись к понижающейся динамике. активно находимся в шартовой зоне на дневном таймфрейме также активно формируем красный money flow это собственно говоря намекает на то что фондовый рынок может обратно коррелировать сейчас с индексом доллара сша но в условиях такой неординарной ситуации которая происходит в макроэкономике обычный классический подход к корреляции различных индексов или раскорреляции каких-то иных показателей они не совсем до конца могут работать в любом случае сейчас локальным дневным фибом у нас выступает 618 золотое сечение и это на отметочке где-то 102 с небольшим поэтому сюда мы отправиться вполне вероятно себе все еще можем соответственно это может придать локальной динамики как фондовому рынку так и криптовалютному рынку фондовый рынок если вы обратите внимание на данных по инфляции которые вышли у нас буквально два дня назад, индекс потребительских цен у нас за ноябрь оказался ниже ожидаемого и это придало импульса основным рынкам, ну и за ними последовал конечно же биткоин сейчас из ближайших событий нам стоит ожидать завтра, это экспирация у нас квартальная фьючерсов сегодня были опционы, также к этому моменту у нас рынок тоже реагирует на эти события по рынку Поэтому стоит быть сейчас очень внимательными. В любом случае, если говорить об экономическом календаре, то, наверное, к моменту монтирования и выхода этого ролика уже будет происходить выступление главы Федеральной резервной системы, сегодня выступает. Джером Пауэлл в 22.30 примерно по Москве в районе 10 часов начнется сначала Федеральной резервной системы о том, как они будут видеть дальнейшее развитие рынков. Имеется в виду с точки зрения поднятия ключевой ставки у нас на сегодняшний день основные ожидания по ключевой ставке процента, то есть поднятие на 50 базисных Пунктов. дальше у нас пойдет пресс-конференция в 2230 здесь джером паул покажет инвесторам свое настроение о дальнейших действиях главного регулятора также хотел обратить еще раз ваше внимание на этот чарт вы можете посмотреть его на платформе Look into bitcoin ссылочки также есть в описании к этому видео это чарт который показывает настроение инвесторов по сути он оценивает изменения активных адресов за последние 28 дней в процентном соотношении а также изменения цены за этот же период также в процентном соотношении и обратите внимание по Последний раз, когда был обзор на канале, это было практически 9 дней назад. К сожалению, не получалось сделать обзоры в последнее время по определенным обстоятельствам. И обращаю ваше внимание, что мы находились где-то примерно вот здесь. И я сказал, что обычно в среднесрочной перспективе происходит отскок индикатор сентимент индикатор настроения всегда двигается от красной пунктирной верхней границы до нижней границы зеленой пунктирной либо выходя за эти границы и всегда когда мы находим ближе к нижней части у нас есть вероятность отскока вверх и соответственно ближе к верхней части либо за пределами пунктирной то есть его границы у нас есть вероятность движения вниз и сейчас мы с вами видим явное движение вверх биткоин достиг отметочки 18 тысяч долларов также хотел бы обратить ваше внимание на ценовую модель те кто на канале впервые вам будет интересно те кто давно прошу меня извинить за то что показываю эту модель слишком часто но она является ключевой сейчас я имею в виду для того чтобы оценивать рынок в целом на дальнейшую перспективу эта модель состоит из нескольких разных индикаторов но я сейчас хочу остановиться на основных показателях это реализованной стоимостью оранжевая кривая это индикатор дельта прайс или дельта капитализации коричневая кривая и этот индикатор cvdd это фиолетовая кривая обращаю ваше внимание что что последние два индикатора, они от известных аналитиков CVDD, экспериментальный, так называемый индикатор уничтоженных дней от Villevoo. Дельта цена или дельта капитализации от Дэвида Пьюила, это очень известные аналитики в криптосообществе. В первую очередь хотел бы обратить внимание: опять-таки, для тех, кто впервые на канале, цена всегда касается этих кривых, либо аккумулируется в их зоне. И чем дольше цена находится ниже, например, реализованной стоимости, тем быстрее она к ней возвращается, либо пытается прорваться через эту кривую. Это были в периодах дампов, начиная от 2012 года и до сегодняшнего дня. Также обращаю ваше внимание, что Окончательной кривой, от которой цена отталкивается, является кривая CVDD фиолетовая. Мы видим, что цена всегда от нее отскакивала во все периоды дампа. И сейчас мы с вами видим, что мы лежим именно на этой кривой, которая сейчас показывает среднюю отметку в 16 тысяч долларов, по мнению данного индикатора. Отсюда мы отскакиваем сейчас до 18. То есть на 16 остановилась кривая после чего мы сейчас отскочили в зону тысяч и у нас есть потенциал еще раз попытаться прорваться через оранжевую кривую реализованной стоимостью с точки зрения фундаментальной оценки оба этих индикатора основаны на внутрисетевой активности биткоина но индикатор delta price также еще и в своей составляющей он является гибридным индикатором он использует еще и индикаторы технического анализа и обращаю ваше внимание что в отличие от индикатора cvdd он двигается за ценой более активно цена падает Падает, и также изменяется цена дельта но я хочу еще раз обратить ваше внимание что отскок до реализованной стоимости вполне себе вероятен к отметочке 20 с точки зрения фундаментала ну а в случае падения поскольку все предшествующие периоды цена всегда пересекала кривую дельта кап либо касалась ее мы видим коричневые касания, кроме этого снижения, этого медвежьего рынка. Сейчас мы не коснулись Дельта Кап, поэтому после отскока у нас все еще сохраняется риск ухода в зону 12 тысяч, по мнению индикатора Дельта Капитализации. Как я уже сказал, рынок сегодня пытается порасти. S&P 500 отскакивает, основной бенчмарк, также высокотехнологичный сектор NASDAQ и промышленный Dow Jones тоже в зеленой зоне. Не сильно по процента, но в любом случае пытаются потянуться. Вчера отскок был больше. Более живее мы видим большую свечку хайконеши на дневном таймфрейме индикатор adx толкается вверх булдовая и также мы видим что индикатор тренда тренд тоже развернулся с нейтральной зоны и пытается потянуться в бычью зону но обращаю ваше внимание что сейчас вторая зеленая свеча хайконеши очень слабенькая вчерашняя ее полностью перекрыла поэтому динамика немножко ослабевает индикаторы нам сейчас откровенно говорят о том что рынок ожидает того что скажет павел хотя большинство инвесторов в принципе, понимает, что есть некоторая такая динамика оттепель со стороны главы ФРС, но при этом, я думаю, что ничего нового он не скажет. В любом случае, он будет продолжать свою линию о том, что инфляция должна достигнуть отметки в 2%. И может быть не сильно, но действия со стороны регулятора в части ужесточения денежной кредитной политики, то есть изъятия ликвидности и повышения процентных ставок, скорее всего, продолжится и в 2023 году. Ну и переходя к графику биткоина, мы с вами видим, что после резкого достаточно падения на дневном таймфрейме, оно четко видно, в начале ноября мы ушли в консолидацию боковую. Сейчас потихонечку пытаемся перейти к накоплению. Биткоин хорошо реагирует в отличие от фондового рынка. Полноценная зеленая свечка High Connection в дневном таймфрейме, развернулся в салатовую зону индикатор Bull TV, индикатор ADX, мы также видим с вами, что у нас в зеленой зоне находится трендовый индикатор, активный зеленый Money Flow, да, волна уже наверху у Momentum, и также желтая волна индикатора Market Cypher B, VWAP тоже находится уже в зоне быков в любом случае у нас есть еще потенциал прорваться через 382 и 236 локальные FIBA, они практически на одном уровне. Также трендовая здесь выступает в качестве сопротивления и попытаться потянуться к потенциальному золотому сечению локальному на отметку где-то в 19200. То есть в зону тысяч потенциально мы двинуться все-таки можем. Примерно фундаментал и техническая оценка сейчас биткоина плюс-минус совпадают. Если посмотреть на более точные уровни, то мы можем посмотреть по лучам. Я имею в виду пунктирные трендовые направляющие. Мы видим с вами, что у нас как раз-таки в зоне 18-800 и дальше в зоне уже 19-920 тысяч как раз консолидация этих пунктирных трендовых паутины. И также хотел бы обратить внимание, что у нас показывает сейчас динамичное сопротивление. Мы пытаемся прорваться через 50-ю, но на пунктирной трендовой паутине у нас консолидируется 100 экспоненциальная средняя скользящая на отметке 18900. И если мы с вами посмотрим выше, то уже в зоне выше 22000, примерно 22400, у нас консолидация 200 экспоненциальной средней скользящей. Это красный мувинг. Давайте также посмотрим локальную динамику на 6 часов в локальном диапазоне у нас пока все еще рост. Идет формирование индикатора трендскор в бычьей зоне. Также пытаемся отрисовать зеленый манифлоу. Тянемся вверх, но уже есть некая перегретость. У нас оба индикатора RSI классический и RSI стахастический на сайфере B. Сейчас показывают, что мы перегреты. В любом случае нужно быть внимательными и осторожными. Находимся в средней зоне между двумя пунктирными трендовыми паутинами И намекаем на то, что все-таки хотим Потянуться в зону 19 тысяч на отметку 18900 примерно. Если нам удастся сейчас все-таки закрепиться на локальной FIBA. Ну а если смотреть на глобальную фибу опять-таки на дневном таймфрейме, то она выступает у нас в качестве поддержки. Это все на отметке 1470 четырнадцать 14 тысяч. 800. И если при негативном развитии событий, сейчас локальном отскоке, после чего нам не удастся прорваться через локальный all-time high, это примерно на отметке 21 тысячи долларов, то мы скорее всего развернемся, я думаю, что это произойдет гораздо раньше, то попытка удержаться у нас будет, конечно, ближайшая, это именно здесь, 14 тысяч с небольшим, здесь на этом же уровне у нас пунктирная трендовая паутина консолидируется, все это, 14 600, 14 700, 14 800. Ну и при провале мы с вами увидим отметку в 12 тысяч долларов США. Ту же самую, что мы с вами только что видели на фундаментальном индикаторе. Это отметка цены Delta прайс Ну на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайки, поддержите канал комментариями это будет лучший подарок за мои труды. Ну и обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии.